Добрый день, дорогие друзья, добрый день, уважаемые радиослушатели. Интернет-портал радиоцентра Сангейтс продолжает свои программы. И сегодня у нас в студии находится два гостя. Ну, начну с главного гостя. Главный гость у нас прямо вот напротив меня. Принцип Харта Гаутама, в миру больше известный под именем Будды. Вот прямо находится напротив меня, а рядом с ним сидит тоже достаточно интересный человек и реализованный человек которого зовут доктор айбек изатов айбек здравствуй, здравствуй Миша. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. да ну я немножко вообще-то говоря объявлю ну во первых это действительно э, э, айбек является доктором м.д. И не только современная традиционная медицина его привлекает, а больше, так скажем, восточный подход к этому. И он является автором известной школы Мо, это школа массажа, вообще-то говоря, имеющий статус международной школы. Ну и также он написал несколько книг, одна из которых тоже достаточно известная книга «Откровение гения Хазрата». А, и, э, как, скажем, специалист, вот мы его пригласили к нам в студию, и поэтому мы сегодня поговорим о интересном и очень необычном, э, во многом забытом трактате, буддийском, трактате, тибетском, точнее, тибетской медицины, которая называется «Джуд Ши». Э, мы начали эту программу. В прошлый раз и получили достаточно много отликов, и на и просмотров было на YouTube И сегодня мы продолжаем тему вот этой тибетской медицины. И, Айбек, ну вот тебе слово. Слушаем. Значит, мы решили с Мишей традиционно значит, читать текст, который является авторитетом, который вы если будете слушать с нами передачу, то вы поймете, что это действительно уникальное знание, и никакая юридия, никакая современная медицина не может сравнить уникальность этого знания. По прошлой передаче вы, наверное, поняли, э, насколько это все серьезно. Значит, это очень, э, значит, э, так сказать, может явиться хорошим подспорьем э, современному врачу, а также, а, так сказать, а, последователи альтернативной медицины. Поэтому, <coughs> но объем здесь огромнейший, нужно, значит, внимательно это все слушать. Естественно, здесь очень много слов, которые еще еще раз повторю, они очень сложно переводятся. Значит, а в прошлой передаче я прочитал только одно предложение из этого трактата, потому что у нас была сумбурная такая передача. И сегодня, <coughs> я думаю, что мы, так сказать, будем а, stick to текст, значит, а, прикреплены к тексту. — Да. Значит, ну, а, давай, давай. Ну, mm -hmm. я тогда начну. Да. Значит, да. Боговану он обратился. Кто такой Богован, мы поняли. И это не ты сказал, что это шукья но это бхайшача-гуру, то есть, а, значит, аватар... Бога Медицины. Значит, и он, а, войдя в самадхи, он дал вот это знание восьмиступенчатое. Почему это восьмиступенчатое? Потому что, значит, существует восемь членов медицины. Я, я пытался это объяснить в прошлый раз. Значит, первая ступень это болезни тела. Вторая ступень это детские болезни. Третья ступень это женские болезни. Четвертая это болезни от демонов, раны, Отравление, старость и половое бессилие. Все это составляет 8 членов тантры, которые а, последователи этих учений должен знать от Адая. Значит, <coughs> а, когда он обратился к Боговану, он сказал, одно имя его спасет от мук а, плохих перерождений и окланяюсь Будде Пайшаджагуру» царю Вайдурьева сияния, исцелителю болезней трех ядов. Значит, Вайдурьева сияние это такое риторическое, значит, понятие. Это обычно переводится как... Вайдурья переводится как лазурит. Значит, а три яда — это у нас... А, они описывают... А, допустим, в Айрвезе это будет желчь, там, а, слизь и воздух. Здесь у нас... Три яды это страсть, гнев и невежество. Значит, э, дальше. Значит, такие слова произнес я. Э, это говорит автор этой книги. И, значит, дальше. Однажды. Есть в обители Риши в городе Алтана-Сдук дворец, построенный из пяти драгоценностей. Украшен этот дворец лекарственными драгоценными камнями, норбу, римпоче разных, а, разных видов. Эти драгоценные камни усмиряют 404 болезни. Значит, их сочетание по две и всех трех вместе они обращают болезни жара в прохладу, болезни холода в тепло. Усмиряет 80 тысячный отряд демонов гэг исполняет все желания Значит, я думаю никто ничего не понял <связывается> но поэтому <связывается> ну, еще проясним проясни. да здесь а, а тут и, и, и демоны и какие-то воспалительные процессы да, все да, вместе до да, да. да. жары жары в ну, теле. он говорит что есть в обители риши то есть это город э, в обители Риши. Кто у нас Риши? Ну, Риши — это боги, будем так говорить, или mm. полубоги, да? Нет, или это, святые? нет, это святые мудрецы, святые мудрецы. отшельники. начальники, mm. которые, значит, это все происходит э, в отдаленном месте, где живут в основном мудрецы в, в те времена, видимо, как сейчас, допустим, все селебрити живут в Голливуде, также Риши жили в определенных местах таких. Но все-таки это на земле. На земле, да. Hmm. Потому что так в ведических, допустим, трактатах говорится о том, что мудрецы Риши, они живут не Но только здесь на сейчас земле. Сейчас мы это все, до этого тоже дойдем. Лтанадук uh -huh. uh, это значит город такой. Это прекрасный на вид переводится. Лтанадук. Прекрасный на вид. Uh, это город Индры. Значит, это все происходит даже, так сказать, в измерении полубогов. В том-то и дело. Индра mm -hmm. является повелителем райских mm -hmm. планет. Значит, дальше. Ну, я думаю, вот это все можно потихонечку сократить. Потому что у нас люди особо так не любят, когда идет религиозная тема, я так понял, да? Ну mm. возбуждение в умах возникает. Это правда. Так что расслабьтесь, это все, так сказать. Нельзя сказать, что это сказки, бабские подсказки, но это было серьезно в те времена, окей? Вот мне понравилось. Давайте ближе к медицине. Окей. Значит, на юге этого города, на горе Биксбайет, обладающий силой солнца, растет лес, гранатника, перца черного, перца длинного, перца красного и других лекарств, излечивающих холод. Вкус у них жгучий, кислый, соленый, действия горячие и острые. Корни, стволы, ветви, листья, цветы и плоды этих лекарственных растений благовонны. Прекрасный на вид и приятные душе. Всюду, куда проникает аромат этих лекарств, нет места болезням холода. На севере этого города, на горе Гангсчан, обладающей силой луны, растет лес, сандала белого, камфоры, азиратхи индийской и других лекарств, излечивающих жар. Вкус у них горький сладкий, терпкий, действие холодное, тупое. Корни, стволы, ветви, листья, цветы и плоды этих лекарственных растений благовонны, прекрасны на вид, приятны душе. Всюду, куда проникает аромат этих лекарств, нет места болезням жара. На востоке, это вот на юге на солнце, на севере, Луна, значит, на востоке этого города на горе Спосданг-Улдан растет лес Мирабалана, Хебула. То есть это трифала, вот эти вот плоды. Корни его излечивают болезни костей, ствол болезни мяса, ветви болезни сосудов и жил, кора болезни кожи, листья болезни полых органов, цветы болезни органов чувств, а плоды болезни плотных органов. На вершине вызревает мирабалан пяти видов. Пяти видов, понимаешь? А не трех, как в Аюрведе. Он обладает шестью вкусами, восемью действиями, тремя вкусами, после вкусами, И значит, после переваривания, и семнадцатью свойствами, и, излечи, и излечивает все, что есть болезнь. Он благовонен, прекрасен, приятен в душе. Повсюду, куда проникает аромат этого лекарства, нет места ни одной из четырех, сот, четырех болезней. На западе этого города на горе Малалая, рождается шесть хороших лекарств: пять видов кальцита, усмиряющего все болезни, пять видов мумие. Пять видов целебных вод, пять видов горячих источников, земля покрыта лужайками шафрана и источает запах ладана. На скалах полно, полно лекарственных камней, земель и разных солей. На вершинах деревьев слышны благозвучные голоса павлинов, <coughs> <coughs> журавлей, шаншанов, Попугаев и других птиц. У корней изобилие животных, дающих хорошие лекарства. Слоны, медведи, кабарга и другие. Украшения горы – это то, что на ней нет. Недостатка всего, что относится к лекарствам. Теперь слушай дальше. Дальше будет еще интереснее. В середине дворца на Вайдурьевом, в престоле восседает учитель. Богован. Значит. <соспит> Исцелитель пайша гуру, У Учителя свита. Вот здесь очень интересно. Это нигде даже в Айвведе не описано. У учителя свита. Боги, Риши, внешние и внутренние. Четырьмя кругами окружают его со всех сторон Кто же они? <coughs> вот круг богов Лекар богов Праджапати Знаешь, да, кто такой Праджапати? Да Лекарь богов Ашвины Властелин богов Индра И богиня Амрита Находятся вместе с многочисленной свитой божеств <coughs> Вот круг Риши Великие риши Атрея, Агневеша Немидхара, Гробос Гибу, Гушол Грос Кейс, Дг и Дханвантари. Ринамассоске и другие находятся вместе с многочисленной свитой ришей. Это второй круг, да? Теперь третий круг. Вот круг внешних, значит, прародитель еретиков, Брахма, Шива, Вишну, Кумара, Артаситхи и другие сидят вместе среди многочисленной свиты еретиков. Они все еретики, что Брахма, что Шива, что Вишна, что это Кумара. Почему? Это почему? Ну, это дальше поймешь. Значит, вот круг внутренних. Это Манджушри, Авалакитешвара, Ваджапани, Ананда, Кумараджвака и другие вместе с многочисленными свитой внутренних. И в момент, когда учитель произносит одно слово, каждая из четырех свит принимает его по-своему в традиции своих учителей. Вот эта традиция, традиция джучши, является традицией риши, который выправил пороки своего тела, языка и души и исправляет чужие пороки. Значит, эм, хочу сказать, здесь очень это... Очень, так сказать, противоречивая statement, то есть изложение, которое написано в этой книге, потому что для многих такие боги, как Брахма, Шива, Вишну, это считается богами, значит, единственными, которым они молятся, но здесь это свиты еретиков. Допустим, Тханвантари от, относится к Ришам, на самом деле это бог медицины, тоже это как бы ну, некрасивое такое обращение к нему. значит Но тем не менее, э, здесь говор, излагается то, что когда человек, э, то есть, когда человек говорит, у нас возникает, э, соответственно, Значит, реакция на его речь э, в поле Брега, в поле Вернике. Есть такие поля, где происходит значит, интерпретация всего, что говорится. И как бы это все э, по полочкам значит, э, воспринимается и э, значит, в логической цепочке это интерпретируется и интернализируется нашим интеллектом. Это процесс, на самом деле, вот мы берем это как, как бы должное, но на самом деле это сл сложнейший процесс. Здесь э, вот это вот изречение, которое я сейчас прочитал, э, нужно немного значит, э, расшифровать. Дело в том, что когда говорит э, человек э, более высшего интеллекта, значит, вот это Намарупа, uh, знаешь, да, что такое Намарупа? Нет. Нама это имя, арупа это значение. Образ. Uh -huh. Имя, образ, имя, образ. Вот мы говорим, когда что-то, да, мы, на, под каждым словом есть определенный образ. И вот эти вот образы они э, создают, значит, определенное умозаключение. Или я бы сказал, э, с смысл каждого предложения определяется. Когда говорят боги, нет понятия намору, потому что они выше этого. Okay? Поэтому каждый будет воспринимать, здесь же говорится, что каждый воспринял одно слово. Ну, смотри, учитель произносит одно слово, каждый из четырех свят принимает его по-своему по в традиции своих учителей. Потому что э, когда мы, в каждом слове есть отжизм. В каждом слове есть э, смысл. Также и в каждом звуке. Ка слово произошло э, речь вообще вся произошла от, от, от, от, от трех звуков. Ом. Раньше не было речи, понимаешь? Есть, был, вот в этом звуке весь, значит, земной. Все знания. Весь земной э, язык. Если его собрать, ну, начиная китайским и кончая там португальским, который чемпион Европы, значит, э, если собрать это все, интегрировать и получится звук Ом. Oh. Okay? Значит, э, ну это как бы, значит, производная. И здесь говорится, что как раз-таки э, свита. Гриши, одним из членов который был Тханвантари, Тханвантари это действительно Бог. Индусы это сделали как бы более сказочно, они, значит, когда было великое пахтание, значит, океанов членов, океана. да, значит, одним из первых, значит, продуктов Пахтания был бог тан Значит, и он дал uh, знания медицины в этот момент значит, нашему земному народу. Окей, okay, uh, какие-то у тебя есть вопросы? Нет, пока, ah, все, да, пока, пока все понятно. Okay. Пока идет все в соответствии с, я бы так сказал, с ведическими трактатами. Значит, дело в том, что цель нашей передачи э, вот, э, дать, понимаешь, вот в моей книге я описывал, почему происходит депрессия, да? Потому что у людей, э, ну, каждый ум, он имеет определенные границы, понимаешь? Интеллект – это совокупность э, процессов мышления, ограниченных опытом. Если человек имел какой-то определенный опыт, то он как бы расширяет э, пространство для своего ума. Если у человека не было практически никакого опыта, то, он, естественно, у него ум ограничен. И когда э, ум понимает, что он находится в клетке, он просто попадает в сильнейшую депрессию. Поэтому если... Э, Человек больше знает, у него больше пространства для ума. Он может э, парить, и ему как-то легче жить. Поэтому он может переключаться, с, допустим, выходить с одной комнаты. Вот у тебя, допустим, здесь 5-6 комнат, да? Вот если ты будешь здесь постоянно находиться, со временем тебе надоест, и ты должен будешь выбежать отсюда. Допустим, через месяц, через два, через три Потому что это, это все равно как тюрьма. Но если у тебя лабиринт такой огромнейший, то ты тебе там никогда не надоест, ты будешь наслаждаться. Поэтому знание это знание это не только а, превосходство, знание это свобода для процессов мышления. Значит. А, но с другой стороны, это тоже нехорошо, как ты знаешь. Ну да. Да, поэтому... Ну ладно, уже не будем, значит, э, внедряться туда. Окей, okay, переходим к главе второй. Говорят ума, да? Говорят ума, да. Но, говорят ума, как раз таки это и есть депрессия. Потому что, когда ум понимает, что он ограничен, он начинает э, горевать. По поэтому я говорю, это... Э, ну, за по пару предложениями этого не объяснишь все. Окей, okay. значит глава вторая. У нас еще время есть или всё уже? Ну еще немножко у нас время есть, да. Угу. В это время учитель победоносно прошедший, э, исцелитель хашача гуру царь Вайдурья сияния, вошел в самадхи, называемое царем врачевания победителем четырехсот болезней. Как только он вошел в Самадхи, из сердца его на десять сторон вырвался свет сотен и тысяч цветов, которые очистили живые существа во всех десяти направлениях от скверных пророк, пороков души. Усмирив все болезни трех ядов, возникшие от невежества, свет вернулся назад в сердце. Перевоплощение учителя Риши под именем Виджиаджняна отделился от его сердца и, устроившись в пространстве впереди, изрек такие слова для круга Риши. Знаете, а, значит, Будда отношения к этому не имеет сейчас. Сейчас он часть свою вывел в виде Виджиаджняна. И а, сейчас будет уже говорить все будет происходить от э, лица Видяджаны. О, друзья. Тот, кто хочет жить, не болея, кто хочет лечить болезни, пусть учит наставление по врачеванию. Кто хочет долголетия, пусть учит наставление по врачеванию. Кто хочет выполнять дхарму, быть богатым, счастливым, пусть учит наставление по врачеванию кто хочет избавлять от страданий других, кто хочет возвести, вознестись над головами, пусть учит наставления по врачеванию. В это время из языка учителя Бхайшача Гуру, царя Вайдурью сияния, вырвался луч сотен и тысяч разных цветов, распространился по десяти сторонам света и очистил живые существа в десяти пределах, от скверных грехов, содеянных словом. Усмирив болезни и демонов Гдон, свет вернулся в язык. Появилось воплощение слов хайшачи гуру Риши по имени Манасиджи. Он поклонился учителю, совершив вокруг него круг почета и, став перед учителем в позе льва, молвил от имени друга Риши слова, слова такой просьбы. О, учитель, Риши Виджаджняна, да будет благо. Тот, кто желает исполнить всю полноту своих и чужих дел, как должен учиться врачеванию. Воплощение сердца Риши Виджаджняна молвил ответ. О, великие Риши, учите тантры, учите члены, учите места, учите разделы, Учите сутры и учите главы. Снова Риша Манасиджи спросил. О, учитель Благо, как выучить тантры устных наставлений? Учитель ответил. О, великий Риши, слушайте, я расскажу четыре тантры. Это тантра основ, тантра объяснений, тантра наставлений и дополнительная тантра. Итого выучите четыре тантры. Расскажу восемь членов. Это Болезни тела, детские, женские от демонов, раны, яды, старость усиление, и усиление половой силы. Выучите таким образом 8 членов. Расскажу 11 мест. Первое место. Краткое изложение основ. Второе место. О том, как образуется тело. Третье. О, накап о накапливающихся истощающихся болезнях. Четвертое место – образ жизни. Пятое место – пища, питье. Шестое э, – составы и лекарства. Седьмое – процедуры, инструменты. Восьмое – как жить, не болея. Девятое – узнавание признаков болезни. Десятое – методы лечения. И одиннадцатое – лекарь, который занимается лечением. Выучите один из этих мест. Расскажу 15 разделов. Это – раздела лечения болезней трех пороков лечение внутренних болезней лечение жара лечение болезней верхней части тела лечение плотных и полных органов леч... плотных и полых органов лечение болезней тайных органов лечение разна... разрозненных болезней лечение врожденных яс лечение детей лечение женских болезней лечение болезней от демонов и лечение ран, нанесенных оружием Лечение отравлений ядами Лечение старости Лечение полового бессилия Выучите эти 15 разделов Расскажу 4 сутры Это сутра обследования пульса и мочи Сутра лекарств с успокаивающими действиями Сутра лекарств с очищающими действиями Сутра мягких и жестких средств и четвертое, выучите эти четыре сутры. Расскажу 156 глав. Но он как бы это значит содержание объясняет. 156 глав это введение, перечень того, что рассказывается, основы болезней, их опознавание, средства лечения, перечисление этих шесть глав, входящих вместо место краткое изложение, изучайте в тантре основ. Значит, ну здесь идет вот значит краско содержание тантры объяснений, зачатие, сравнение строения тела, его качественные признаки, типы конституция телосложение, приметы смерти, причины болезней, условия заболевания, входные пути, признаки и классификация, обычного образа жизни, образ жизни, по сезонам, по обстоятельствам, как питаться, пищевые запреты, меры питания, вкус лекарств и их действия, методы приготовления, инструменты, как жить не болея, определение природы болезни, хитрости. При обследовании 4, 4 статьи определения, стоит браться за лечение или отказаться, общие методы лечения, отдельные методы, два подхода к лечению, сами методы лечения, глава лекарей. Итого в тантре объяснения 11 мест. Значит, вместе с главой краткое выучите вы учите здесь 31 главу Вопросы. Болезни желчи, ветра, слизи, их сочетаний. Затяжение болезней мажу, скран, скярбаб, ор, дмучху, грчон зад бед. 6 глав. Жар общий, различие жара и холода. Состояние между жаром и холодом. Жар... Незрелый, созревший, пустой, скрытый, застарелый, мутный, жар грамс жар крюгс жар римс брумпа ргуе газер гага чхампа 16 глав. Значит, верхней части тела, головы, глаз, ушей, носа, плотных и полых органов, болезни тайных мест, мужские, женские, распознавание болезней хрипота отвращение к пище жажда отрыжка отдышка гланктхабс глисты рвота понос запор задержание задержка мочи мочи изнурения понос ажара дрэг грумбу чхусерт хар болезни кожи то есть э, а, объект, а... судя по всему человек который вот этот вот изучил такой трактат mm -hmm. он специалист широкого профиля да, а у нас в Соединенных Штатов такого вообще быть не может по определению. У нас каждый человек узкого профиля. Этим, наверное, и отличается вот тот самый в э, древний холистический подход, когда врач должен вот был изучать ну, вот весь ты организм. Прав. Да, не весь организм, а умение интегрировать, умение понимать, Что, чего. откуда, понимаешь, вот ну, человек да. в благости, он должен видеть первая основа причин понимаешь он должен видеть не допустим вот я пришел э, к урологу я говорю у меня часто мочились пускание он говорит а окей значит проблемы с простатой может да? быть э, заболевание почек может быть уретрит, может быть какой-то sexual transmitted disease э, и он именно фокусируется на этом а с другой стороны знаешь, может, у человека сахарный диабет. Ну, конечно, это тоже, он тоже в, в, в дифференциальную диагноз ста, ставит себе, да? Или мочекарная болезнь, тоже дает чаще. Но, понимаешь, здесь а, вра врач тибетский, он будет думать о проблемах в... Значит, почему именно мочевой, мочевой тракт? проблем почему? Значит, недостаточность а, Значит, а, недостаточность Пищеварения Ненормальное пищеварение создает условия Для развития болезней Допустим а, В мочеполовой системе И он начинает Как-то думать сверху, понимаешь А не локально понимаешь? Или может быть, знаешь, а, вот допустим Часом мочесплении Может быть, сердцем проблемы Понимаешь? Потому что сердечно недостаточно, а, днем человек практически не пиздит, а ночью начинает ходить по 5-6 раз, потому что, а, когда человек лежит, а, вся кровь начинает быстренько выводить эти... Сердцу легче работать. В общем, а, я хочу сказать, что а, они смотрят на весь организм, они не могут смотреть только на, на локальную проблему, okay? Потому что ты должен все практически все знать, right? Да, ну я думаю, что нам надо было бы на этом видимо, остановиться. Во-первых, у нас по времени уже как бы мы э, запаздываем. А Во-вторых, э, все. Ну то, вот когда уже начнется, просто действительно это сложно понимать все, поэтому я решил что лучше прочитать, чтобы человек понял, что. Значит, а потом будет как трактовать. А потом мы будем потихонечку конкретно уже по болезням. О. Здесь уже начнется вот. вот, а... Нашего человека интересует конкретно. Конкретного болезня. А теория, да, а да. теория нашего человека интересует постольку, поскольку, вот. Но тем не менее uh -huh. надо признать о том, что это действительно очень интересно, это очень необычно и это очень сложно. Поэтому э, время, конечно, займет у нас, чтобы это все, так сказать, уложилось, адаптировалось. И кому все-таки это будет интересно, то, дорогие друзья, вы можете с нами, в общем-то, э, соединиться по... Нет, дело в том, что э, Хайша Джагуру сказал, что здесь, если ты хочешь стать э, здоровым, помогать другим, ты должен это знать. Даже если ты хочешь стать счастливым, богатым мудрым ты должен за это все знать то есть в виду, это знание каждый обязан знать но не обязательно в, ну имеется в, в виду этом. врачи естественно. Не, не не все люди все люди конечно ты думаешь что э, врач есть? может тебе помочь но ну, никто имеется... никому не может помочь ты должен сам себе помогать всегда. это правда но тем не менее э -э и я, а даже объясню, и я даже объясню, вот если кто будет э, терпелив и значит, настойчив, они могут, может, в каких-то наших других передачах я могу значит э, более детально и значит, простыми словами объяснить вообще, как себя поддерживать в хорошей форме, даже в возрасте там 60-70 лет, знаешь, быть э, довольно-таки. Бодрым и здоровым. Ну, замечательно, замечательно. Ну, для этого мы, собственно говоря, и ведем эти программы, mm -hmm. и да, да, да. для этого вы тут и находитесь, доктор Айбек Изатов. Mm -hmm. а, ну, особенно, когда рядом с тобой сидит э, аватар mm -hmm. э, Будда. Uh, хорошо, Олег, спасибо. Еще раз я хочу напомнить наши координаты. Это uh, тройной WSANGATES Это телефон 847-226-9956. Это Skype, SANGATES 108. Ну, нам и... никто не позвонил, нам никто не написал. Это некрасиво. Uh, да, передача не была. На самом деле у нас заявлена. Mm. Uh, ну, uh тем не менее у нас много просмотров после того как сегодня все таки рабочий день и плюс время у нас тоже рабочее, поэтому люди обычно предпочитают смотреть э, это все в записи <связано> и если все-таки есть какие-то кого-то это интересует то вы всегда позвоните и мы можем встретиться с даже если я понял, у нас что, в офисе что ты на youtube выставляешь даже Просто они могут прокомментировать, допустим, в следующей передаче мы хотим увидеть, мы хотим послушать, допустим, про заболевания почек. Или про заболевания мозгов. Ну да. Шучу. На самом деле <правда> так, он, так оно и бывает, да. Okay. А, тех, у кого заболевания мозгов, они, правда. Не спрашивают, как лечить. Да, почву. Не, я шучу, я шучу. Да, ну я тоже. А, дорогие да. друзья, а, на этом центр Сангейтс и руководитель центра Майкл Мелехов прощается с вами и благодарит вас за то, что вы были с нами на интернете, слушали наше радио. Ну и, естественно, Аватар и Айбека, доктора Айбека Изатова мы также благодарим. Ну и как всегда, мы встретимся во вторник. Время будет сообщено дополнительно. То ли это будет рано утром, то ли это будет примерно в это время. Обек, спасибо большое. Спасибо тебе. До новых встреч. Будьте здоровы все.